моих дорогих, горячо любимых, няшечных зрителей, самых милейших товарищей моих любимых. Короче, у нас тут по поножовщина вовсю. Просто все разрезали друг друга. И а, бабацы, вы видите, да, что у нас произошло. короче, запутался кто где. Ну, никнеймы, конечно, ребят поставили сами, сами понимаете. Мое почтение называется, да? Короче, в атаке начинает команда DuckTales. И работяги начинают в обороне. Ну, тут Ева один пуш-пуш. Ева, Ева-2, Ева-5, OneLove Love и Ева-3. Я хз, почему такие никнеймы? А, ну, и, конечно же, DuckTales это One Kim uh, 3, Take Me 1, Take Me 2, One Kim и One Kim в скобочках 1. <coughs> Ребят, что у нас много лайков не видно, исправляем голайки. Like, пишет Мирозис. Ребят, давайте не будем расстраивать ни Мирозис, ни меня и действительно накатим на кнопочку лайка, потому что у нас здесь, между прочим, финал нижней сетки. Где проигравшая команда займет третье место, а победители выйдут в гранд-финал и сразятся такие с командой Лили Лайк like за первое-второе и место. Ну а команда, которая проиграет в этом матче, еще и как бонус заработает 4000 рублей за почетное третье место на этом турнире. Вот такие вот приколдесы. Пока пистолеты забирают работяги. Мое поздравление команде работяг, потому что действительно пистолетку забрать очень важно. Ну, и как я уже много раз говорил вам: победит сильнейший, зрителям приятного просмотра, игрокам удачи, и пусть все будет типочки-топочки. Ева это наша единственная девушка. Ник Ева, а зовут Даша. А, -а, а, вон оно что. Газелист, спасибо, что разъяснили. Ну, вот такая вот дань уважения для а, Значит, для Дашеньки от коллектива Работяк. М Мое почтение, что я могу сказать. По-джентльменски, однако. 4000 как на 5 делить? Ну, как по 800 рублей? Евгений, ну вы чего? Значит, ну, математика первого класса. Просто нулей побольше. 40 разделить на 5 это же 8. Ева 3. 2 килла. Take me минус Ева. Ева 5. Минус take me. Take me 2. Минус Ева 5. Ева 3 забирает take me 2. Что нахрен я несу? Что это за никнеймы, черт, черт возьми! Как это комментировать? Ну, я могу просто говорить, Ева убивает Тейкми, но вы же не поймете. По цифрам надо тоже, наверное, как-то различать. Короче, 2-0. Короче, пока э, двушечка. Но постоянно заметьте, каждый раунд на тоненького. Е единственный игрок, который затаскивает раунд команде работяг, Ева 3. Я без понятия, кто это. Но только он затаскивает, короче Потому что он единственный, кто не умирает и бомбы дефает И вот, кстати, за дефьюз бомбы, как вы видите, действительно Не дается количество киллов Плюс три не дается То есть 4 фрага, а бомбы снял 2 Это наш босс ругает нас, когда чудим Ну, он... это правильно Простите, дорогие друзья ну, запрыги вот эти в стиле Эдварда мы уже видели с вами, кстати, неоднократно на этом турнире. Преимущественно их делали ребята из команды... Э, сейчас скажу, из команды Лили Лайк. Like. Они большие любители таких мувов. Ну, в этот раз, кстати, надо признать, что EVA 5 и EVA 3 тащить ничего не будут. Потому что 2 в 4 с одними дефьюз-китами на двоих. Притом еще и э, девайсы, как вы понимаете, да, девайсы. мп 5 конечно, мощный девайс, но навряд ли. Навряд ли поможет при ретейке. Да и эмка с 19 хелстпоинтами тоже такое себе подспорье. 2-1, одним словом. Опачки, эмпэшечка не сейвится. Астерия, приветствую. А, призовые. Призовые я же уже говорил миллион раз за сегодняшний эфир. Про призовые. За третье место 4000 рублей. За второе место 6000 рублей. И за, за первое место 10 тысяч рублей. Ну и вот как раз так вам еще и продублировал. Ну а теперь у работяг пистики. Маленькие такие, аккуратненькие пистики. Андрюх, привет! Как игры? Ну, пока только вторая, и она же последняя на сегодня. Ну, первая была такая прям хорошенькая-хорошенькая, я даже кайфанул местами с нее. Ну, было много ошибок, но куда ж без ошибок. А вот э, вторая только началась, но уже по первости, как можно заметить, собственно, с появлением девайсов, команда DuckTales начинает постепенно э, доминировать, ну... Не только появление девайсов у команды DuckTales оказывают э, влияние на доминацию, так сказать. Тут еще и плюсиком идет потеря девайсов у роботяк. Да, то есть летами тяжелее тащить. Однако Ева не согласна, не согласна. Ван Ким 3. 4 киллана. Просто нах. Заходит нах и делает 3 киллана нах. А потом еще и четвертый нах. Много, много, много нах. Привет, выше здоровался. А, да, я не увидел. Андрюх, извини, пожалуйста, я не увидел. Ой, это я еще денег получу. Ну, газелист. Я рад за вас. Я рад за вас. Ну, в любом случае, команда, дошедшая до тройки сильнейших, достойнейшие. Нельзя ли игроков... Господи, нельзя ли ники игроков сделать по центру? А только на FTV стоит по центру. Красный цвет дает понять, что постоянно наблюдаем за террористами. Интересное решение, но никнеймы слева это всегда. Я могу единственное, что просто Кнайф ТВ убрать, но как бы куда бы я его здесь не убрал, он будет смотреться так себе. А никнеймы только слева. Чисто технически мне придется очень много чего перерисовывать и переписывать, так что честно скажу, мне лень, да и я не считаю это нужным. Ну так скажем, я скажу просто, что привыкнут люди быстрее, чем я это что-то перерисую. <смех> Понятно, спасибо за ответ Ну, ничего страшного Ничего страшного Вы просто смотрите всегда Вы просто, может быть, наверное, самый бледный белый э, Не часто смотрели мои трансляции Поэтому вам непривычно Но люди, которые, допустим, наблюдают за моими стримами Там с 18 -го года Там с 15 э, Тяжело Будет э, Отвыкнуть даже Им придется отвыкать от того, что Никнейм игроков слева либо вы хотите, может быть, чтобы я поменял цвет Knife TV и поставил его тоже белым. Ну, в общем, вы всегда можете внести предложение, и иногда даже, кстати, рекомендация от зрителей находят исполнение на моем канале. Это бывает редко, но все-таки иногда зрители рекомендуют хорошие новшества. Ну что, Ева 5, One Love! Не затаскиваемый раунд, поэтому 4-2 Белым будет норм Вот, сделай белый цвет Вот, видите? Вот я случайно просто заговорил про то, что нужно сделать белый цвет А оказывается, есть люди, которые реально хотели бы белый цвет видеть Поэтому я проэкспериментирую Завтра будет белый цвет Вот, и Достону тоже хочется, чтобы... Вот, видите, все, поменяем цвет на белый Посмотрим, как тогда будет людям так, и что-то еще я видел. А, ты только КС комментируешь, Евгений? КС 1.6, КС Ну, могу с натяжкой комментировать вообще, в принципе, любую игру. Наверное. Наверное. Ну, Доту могу комментировать, Валоранты могу. PUBG, Call of Duty. Все это в целом могу, но... Не отвечаю за качество, так сказать. Потому что давно в остальные игры не играл. Уже все подзабыл. Ну, оборона, оборона, оборона Три минуса дает по игрокам атаки И ответный, кстати, от Take Me 1 Take Me 2 Один в один Ситуация, дамы и господа Бомба Бомба где-то Ну, перестрелка года Перестрелка года не иначе 6 хп осталось у игрока обороны Take Me 2 не переживает Этого контакта, 4-3 Пассианс, Сань, можешь Пассианс легко ну, правда, это будет скучно, но вообще могу. А у тебя был контракт? С кем? Да вообще ладно. В принципе, обобщенно скажу. Контрактов не было ни с кем никогда. Понял, спасибо. Конечно, чтобы комментировать, нужно хотя бы немного разбираться в этом. Да, вот я про что и говорю. А френдли нет. Нету. 3-4. 3-4, 3-4. Команда DuckTales впереди. Работяги позади. Поти постепенно Это все, конечно, может измениться Блин, тяжело, честно скажу Тяжеловато, конечно, комментировать Когда ты видишь однотипные никнеймы это как-то превращает Целую команду в одного человека Вот когда я вижу Ева, Ева, Ева, Ева У меня, по-моему, все сливается в глазах И я просто могу говорить, что Ева делает кин Или говорит что команда работяг Делает один минус Так будет, наверное, проще Уточки я с вами, пишет Мариночка, Мариночке большой привет И горячих обнимашек Ну а тем временем у нас 4 в 3 А уточки-то на точке Б окопались И Еву 2 убили Ева 5 и Ева 3 остаются вдвоем Но уже только Ева 5 И только на ван Love Ева 5 Надежда есть минус по ван ким 3 а, И хороший минус по тейк 2 Ну опять же, раунд, к сожалению, не выиграть Нет дефьюз китов вот, можно было бы даже попытаться. Я бы очень даже обеими руками был бы за. Но нет. К сожалению, не в этот раз подсказывают нам звезды. 5-3. Ты считаешь, Friendly Fire это про режим или он лишний? Это я тебе, Саня. Саня. Uh, не, я считаю, что Friendly Fire вообще должен быть включен, если вам так вот любопытно На шоу-матчах его можно выключать, когда просто 5 на 5 играем А когда турнир идет, я считаю, что Friendly Fire должен быть включен всегда Это заставляет людей играть более осторожно, да? И более правильно, соответственно Хотя многие из-за этого начинают наоборот ошибаться, потому что люди у нас любители побегать, да, перед прицелом. Но все-таки в турнирном Counter-Strike, да, Friendly Fire, я считаю, должен быть включен. Ну, мое мнение, не обязательно должно быть определяющим. Поэтому администрации турнира виднее. И я с этим полностью согласен. Они проводят турнир, им решать. Я считаю, что мы на этот вопрос влиять не можем Даблкил отейк ми Ева 2 и Ева 1 на лопатках Утки э, едут дальше Постепенно набирая раунд за раундом Раунд за раундом Но вспоминая, в общем-то, что Ножи у нас выиграла команда работяги Работяги взяли, выиграли и выбрали оборону, короче, да. И в обороне играют плохо. То есть это был осознанный выбор начать в обороне. Но не пошло. Петр, приветствую вас. Куда я попал? Вы попали на финал нижней сетки. Он же по совместительству матч за третье место и выход в гранд-финал. Пока что команда DuckTales. Ну, тут, в общем, короче, DuckTales и работяги, они между собой начали троллить друг друга. И поэтому у них вот такие никнеймы потом пошли. Ева, как выяснилось, это... Босс команды Работяги, э, девушка Даша с никнеймом Ева. Она, собственно говоря, и в честь нее все поставили ник Ева. Ну, а Take Me и One Kim там своя история отдельная. И будем вдаваться в подробности. Ну, а счет пока что 7-3, и утки уверенно идут дальше. Это паблик-турнир, очень тяжело было бы игрокам играть с Friendly Fire Я согласен, поэтому я и говорю, что администрации турнира виднее Любое, по сути, мнение и решение, которое принимает администрация или имеет администрация да, Я имею в виду, имеет мнение и принимает решение Тут как бы им виднее Потому что они делают турнир для паблик-сервера, для своего то есть, соответственно, они же знают, как свои ребята играют, как им комфортнее, в первую очередь. Тут же надо же тоже понимать, да, что действительно здесь играют люди на паблике, а на паблике Френдли Файера нет. И включить сейчас ребятам Френдли Fire, вы знаете, сколько тимкилов будет вот за весь турнир? Там столько людей погибнет от рук своих же товарищей по команде, что все очень закончится быстро. По моему величайшему сожалению. 8-3. По результату 8-3 Как считаешь, стоит ли добавить молотов на турнире? Нет, однозначно нет В Counter-Strike 1.6 не было молотова и то, что его сейчас придумали Внесет огромнейший дисбаланс Ну и опять же, на самом деле, перетаскивание карты кэш в 1.6 Перетаскивание карты оверпас, Перетаскивание молотова Ребят, ну перейдите вы на CS GO. Там все это есть и работает нормально. Не надо тогда вот этих вот костылей. Я считаю, что молотов в 1.6 вообще в принципе не нужен. Хотя, как уже много раз говорил, на стадии разработки он планировался. В игре даже были модели этого самого молотова. Но не сумели нормально реализовать в то время распределение огня и урона по площади. Поэтому... Поэтому Молотов, как и газовую гранату Которую планировали добавить в КС На дате, ну не на дате, вернее а На релизе, отменили Так-то у нас в КС должно было быть Большое количество гранат, не только Слеповые, дымовые, Дымовой изначально Не должно было быть, ее место Должна была занимать газовая граната Которая наносила бы еще и урон Помимо того, что выполняла бы Функцию смока То есть была бы газовая граната Молотов, хаешка, Флешка Было бы вот 4 разновидности гранат но получилось как получилось. И вот поэтому я считаю, что что-то новое в эту игру вносить вот сейчас уже точно не надо. Что за клоунада, что за нике. Ну вот такая вот штука, да. Денчик, такая. Такая история. Ванки, минус Ебараш Пуш. Пуш-пуш, точнее, а не Раш. <laughs> Господи, ну, ну сложные никнеймы, да. Поэтому я просто вам периодически стараюсь показывать минусы. Но комментировать это с такими никнеймами проблемно. Просто... Просто 5 ев и куча take me с One А Причем доминация, кстати, игроков с ником Ван Ким прослеживается, да, то есть, видимо, это более значимый игрок, чем take me. Но 10-3. Тогда, если бы была такая газовая, тогда придумали бы противогаз. Но очевидно, что он должен был бы быть. Как в Night, Wizard. Night Wizard же тоже придумывали не для того, чтобы он просто висел как балласт ненужный, который э, можно купить, но пользоваться им негде. Должны были быть вообще, в принципе, затемненные карты, достаточно сильно затемненные, где Найтвизор действительно бы помогал видеть. Но много-много чего хотелось ввести разработчикам в CS 1.6, но ни движок, ни умение разработчиков на то время не позволили... Чего-то добавить нового. Ну и, наверное, хорошо. Потому что не перегрузили тем самым игру. За что ее как раз и любят. Ева, один, пуш, пуш. Позиция с нуля. И надо как-то делать 4 минуса на дигле. Не очень верится в то, что это можно сделать. И... Минус от Ван Кима, у которого в начале единичка в скобочках. Одиннадцать, три. Последний раунд первой половины. Night Vision стоит как крыло от Боинга. Он и есть на модельке у контров, у теров нет. Противогаз, но ну, он не у всех контров есть. Только у одной модельки, точнее, есть противогаз. Тепловизор, Найтвизор это уже словообразование. Ну-таки да, да. По сути, тепловизор это скорее, как бы, метод его работы, да, то есть он видит э, силуэты тепла, да, NightWizer просто, как бы, прибор, позволяющий видеть ночью. По факту, одна и та же тема, но ты же, как бы и видишь-то относительно как раз-таки пятен более теплого и более холодного предмета. В общем, если все выровнять в одну температуру, то вообще в нем ни хрена не увидишь тогда. 3-12, дорогие мои друзья. Счет болезненный для работяг, но, может быть, в атаке еще можно понадеяться на камбэк. А там, конечно, посмотрим. Покупаю часто Night Vision, нравится щелкать, его звук прикольный. Кстати, да, когда его включаешь, такой интересный очень звук происходит. И еще его можно этим звуком байтить кого-нибудь, да? То есть можно зайти за угол и, и щелкать Night Vision. Нормальная тема. Итак, выход на точку Б. Take me 2 минус Ева 5 One Love. Минус от Ванкима, третий от Евы, первый минус Ванким, Тейкмитвад и Ванким, Ванким, Ванким. Снова Ванким, черт возьми, за что мне такие никнеймы комментировать. 13-3 в пользу коллектива DuckTales. Пистолетка остается за оборонительной стороной. Работяги не поставили бомбу, значит уже минимум один экономический будет. Минимум один экономический это 14-3. Если будет второй экономический, это 15-3. И вот, пожалуйста. И вот, пожалуйста, легкий проход в гранд-финал для DuckTales. И моя идея окажется успешной. Ну, не, не идея и не успешной. Моя мысль окажется правильной. В общем, я как вы знаете, я предсказывал то, что DuckTales вернутся в гранд-финал для борьбы с командой Лили LilyLike. Напомню вам, что Лили Лайк в финале верхней сетки обыграли команду DuckTales со счетом 16-8. Ну, сейчас оборона просто приходит аркадить своих соперников в большой квадрат, потому что, типа, вы там что-то засиделись. Здесь лежит дым, поэтому немножко, на самом деле, Тейк ми 2 хуже видит, чем мы, потому что у нас этот дым не отобразился, но Тейк Медва 2 видит весь спектр красоты Counter-Strike. И да, это последняя игра на сегодня. Я только удобное положение принял Ну, Евгений, вы можете всегда посмотреть Какие-то другие видосики у меня на канале Благо у меня их просто миллиард Ну, не миллиард, ладно, конечно, но а, Трансляции по Counter-Strike у, у меня уже на канале больше 1800 1820 матчей, по-моему Где-то по CS 1.6 200, по-моему, 50 матчей По CS GO ну, плюс еще стримы отдельных каких-то игр. Полным-полно, короче, контента, который вы можете посмотреть, уже заняв удобное местечко. Когда в Узбекистане будет турнир, Бихрус, без понятия. Когда-то будет. Только вот когда, ну, уж, к сожалению, не знаю. Take me один! Перестрелка сразу с двумя соперниками, естественно, приводит к гибели. One Kim в скобочках, один. И ну Евы. Вот, в принципе, можно сказать, дорогие друзья, что... Появление э, Первых девайсов у команды Работяги Дало какой-то эффект И вроде бы как они даже выиграли раунд Но опять же весьма-весьма большой ценой Гибель всех игроков А вы помните, да, я вам еще на карте Dust 2 в полуфинале Нижней сетки говорил, что работяги э, Не совсем Прям вот грамотно Распоряжаются своей экономикой Как и команда МИД в принципе так что очень сложно мне представить Как работяги будут потом Со своей экономикой дружить И это учитывая еще и что они в атаке умудрялись Свою экономику до нуля свести Что им эко приходилось делать При том что они лустрик стрик даже не получили То есть они просто выигрывали Выиграли два раунда Один проиграли и все и без денег на деглах пошли играть Так что ну тут страшно нет, Бехрус, вы не бойтесь. Вы можете писать как бы просто одно и то же сообщение. Не надо писать пять раз. Когда вы написали сообщение первый раз, вы сразу должны понимать, что я его увидел. Я прочитал сообщение. Все сообщения, практически все, 98% сообщений я вижу. И если я вижу, то я обязательно потом отвечу, если это был вопрос. Ну, пока так, собственно, развлекаются со своими соперниками, покуда у них нет девайсов. Я вот как раз могу почитать немножко чат. Ван Два ваншота. Два ванкима. кстати, у нас осталось, которые делают ваншоты. Бомба в руках Ева-2 устанавливается на точке А. Ну и, в общем-то, все чин -чинарём. Когда будет в Таджикистане, без понятия. Я не знаю вообще, почему люди решили, что я знаю, когда какие-то турниры будут где-то. Я не организатор, я же комментатор. Меня приглашает на уже организованный турнир. Так что это странно. И да, вообще, Салимжон, я дико не люблю, когда алокуют, Так что, если будете алокать, то уже бан получите от меня. Но это просто будет... Это не нарушение правил чата. То есть, это не вы не оскорбили кого-то, да? Ну, просто мне не нравится, когда пишут алло. Поэтому за ваше алло я могу вам просто бан вписать. Вот просто так. И поверьте, я не модератор. Я могу его вам выдать просто так. Ну, я считаю, просто когда ты к человеку обращаешься, начиная с фразы «Алло», то тебе можно за это в гузло натолкать так нормально вообще. Вот в реальной жизни ты бы алокнул мне, и потом пришлось бы извиняться за твое алло. Так что давай без алло. Давай уважительно общаться. локоть можешь корифаном своим. А мы с тобой не корифаны. По крайней мере, пока что. Я вообще очень дружелюбный человек, и всегда дружелюбно отношусь ко всем. Но вот когда мне алокуют типа мне кажется, что мы... А на базаре на каком-то находимся Мы все-таки цивилизованные люди Давайте вот без вот этих алло Так, а счет у нас тем временем, дорогие друзья, 14-6 Да, вот правильно, как Андрюха говорит Мы не быдло Вы с Алимжон тоже как бы Не берите близко к сердцу мои слова Как бы я не хотел вас, оскорбить или обидеть Давайте будем просто Культурно общаться И как бы вот вот вы написали, прости, брат, я у вас тоже извиняюсь, если я вас оскорбил. Так что давайте жить мирно и дружно. И матчи на сегодня это последние, дорогие друзья. 2 в 2 ситуация. Ева и Ева. Ну, как бы, а вы что вообще ожидали, что здесь кто-то еще играет? Ева 5, минус One ким, take ми 2, 61 хп, а бомба убегает на Б. Маленький спойлер, бомба убегает на Б. Кстати, по дыму на меду было, в общем-то, понятно, что бомба убегает на Б. И вот забегают. Саня, респект, комментируешь огонь. The best, спасибочки вам огромное. Простите еще сразу, дорогие друзья, за то, что финал нижней сетки я комментирую достаточно посредственно. Кстати, Take Me имеет теперь уже очень неплохие шансы на клатч-ситуацию. Uh, и выигрывает, елки-палки, два в одного работяги отдают. Ай-яй-яй. -ай -ай. 15-6. А, так вот, простите, ну просто никнеймы. Мне очень тяжело комментировать матч, когда я вижу вот эти никнеймы. Потому что у меня сразу начинает пухнуть мозг. Когда я просто One Kim, take me 1, take me 2, One Kim 1, One Kim 3. Вот все вот это вот в какую-то кашу просто превращается. И такие никнеймы тяжеловато немножко комментировать. И это, в общем, чуть-чуть как бы так выразиться. Чуть-чуть осложняет процесс комментирования. Но в целом все, нормалетчик. Ну, миразис. Давайте не будем тоже ругаться. Давайте, как я уже говорил, мы все будем дружелюбные и воспитаны. Ева 5 минус Ван Ким. Ван Ну, понятно, короче. ГГ, дорогие друзья. Ева 1, точнее не Ева 1, а просто Ева со с поинтами. И со скорострелкой. Вырубает ванкима вырубает Take Me 2. Ладно, тогда может быть и не ГГ еще, а? Слушайте, слушайте. Закрытая позиционка, кстати, у команды DuckTales. Это немножко осложняет действие для Евы. Потому что, ну, действительно, здесь нужно как-то еще что-то попытаться найти. Где-то. А это будет нелегко. PC полбу не дало, это тому, кто алокает. <смех> О, эйфория! Спасибо большое за поддержку. Я чувствую, вам тоже не нравится фразочка алло. Ева минус Ван Ким и Тейк Один, дорогие друзья, приносит победный матч своей команде. Счет становится 16-6. И победа в этом матче достается уткам. Утки снова сразятся с командой Лили Лайк, но на этот раз... В гранд-финале. В финале верхней сетки, напоминаю, что в предыдущий раз ребята уже встречались, и именно благодаря Лили Лайк like команда DuckTales оказалась в нижней сетке, потому что 16-8, Лили Лайк победили их, но...